Значит, смотрите. Сейчас я как бы, чтобы вам понятно было. Это рептилоиды. Ага. Они управляют президентами и странами, олигархами. Олигархи управляют значит, богатыми, потом бедными богатыми. И вот это, короче, рабы. Okay? Значит, вы спрашиваете. Как я отношусь к энергоинформационному гипнозу, которого не существует, есть просто классический гипноз. Значит, вам интересны слиперы, да? Вам интересно, что еще, чипы и присоски, нахуй. Вот. Почему? Потому что вы находитесь здесь. Видно? Видно? И максимально здесь. Максимально. Это прям. Я я вам гарантирую это. Но вы, попутав все, хотите информацию от здесь, вот отсюда. Рептилоиды присоски. Особенно вот этим сукорептилоидам, блядь, нужно присасываться к тебе. Потому что у тебя там заложена какая-то секретная информация. Да, которую можно, естественно, пересосать через твою аватарку, поэтому фотографии нет. Вот, значит, что я рекомендую? Значит, вы идете в местное отделение психушки и говорите, я, я вам сейчас я без прикола говорю, значит, говоришь, а, у меня присоски и энергоинформационные слиперы, блядь, скачивают у меня мою, короче, эту самую чакру. Вот, хотят ее ампутировать враги, короче, энергоинформационные враги, пытаются через чип, значит, как бы скачать у меня мои банковские данные и взломать мой банк через пароль, который у меня там вот, во сне они там скачивают, и скачать мои 200 триллиардов долларов. Вот, сходите туда и пусть вас прокапают прокапывают, у них есть специальные укольчики такие они вас замотают все в белую красивую смирительную рубашку прокапывают через недельку вы выйдете без присосок вот и слиперы к вам не будут это самое присасываться а, кто кстати верит в слиперов в плоскую землю а, это самое в инопланетян а, что еще Ирия 51 это это в америке есть пасонов и масонов, иллюминатов и рептилоидов. Кстати, вы заметили, у меня иногда моргают глаза вот так вот? Вот так. Не, не заметили? Зря. Мне надо фильтр установить. Есть такая штука. Видос снимаешь, у тебя глаза начинают... Это самое... Так. Вот. Кто такие слиперы? Слиперы это те, которые... Отсасывают по ночам энергию у э, человека под именем кристаллы северного сияния. Сосуд, короче, прям причмокивая, короче, сосуд по ночам. Это слиперы. Вот. И подглядывают, э, э, и подслушивают, а, а слиперы еще подслушивают, короче... Когда ты по телефону с подружкой говоришь типа, а картошка подорожала, бля. А бензин. А бензин-то. А царь-то наш-то. А? Ага, новую дачу построил. Вот это слиперы, короче. Они спят, короче, вот так вот. Они, короче, не спят, у них просто бессонница. Так вот. А, да и у слиперов еще есть вождь который называется вольф мессинг а его короче подруга это короче ванга ванга и мессинг они короче рулят они из того мира короче присоски короче это самое в чакру короче засовывают по ночам это происходит обычно в час Бога, так называемый, с 4 до 5 короче, утра. Когда уже все гопники спать пошли, короче, выходит Ванга с Мессингом, вставляют короче, присоску в виде чипа короче, в голову и сосут. Всю божественную мегаэнергию, которой потом Илон Маск заряжает короче, свои Теслы. Сучара, да, такой. Угу. А вы... А вы об этом не знаете, поэтому нужно провести и революцию срочно. А Мария говорит, что слиперы облака раздвигают и дождь вызывают. Базара нет а вообще, а что да. Я что казар? Вы же понимаете. Вопрос вот, когда вы посмотрите на вот эту пирамидку, да, Вот когда вам слипер что-нибудь раздвинет, вы вспомните. А как вам это, например, 10 тысяч долларов поможет заработать? С раздвинутыми у себя в башке там облаками или что-нибудь там раздвигают вам? Mm? Вот, и все. Я же тоже слипер. Кстати, у кого сейчас дождь не идет, скажите, вот поставьте плюсики, у кого дождь не, не идет. Это я раздвинул, вы что? Вот, у кого дождь не идет, сейчас я вам присосусь прямо это самое, в корневую чакру. Вот. И буду сосать. Я думаю, что тут сижу, блин, собираю? У меня 14 долларов уже. Я же с вас сосу, короче, энергию. Видите? Вы чувствуете, вам все спать хочется, вы там, вы уже засыпаете. Вот. Вот, вот. Вы, вы чувствуете, да, как ваша энергия пере, переходит, переходит. У меня уже 14 долларов на переходило. И вы сейчас, кстати, можете себя продиагностировать, куда я вам засунул, короче, свою эту. Передаю вам эту слиперскую э, энергию. Напишите, где чувствуете тепло. Тепло, где чувствуете? Или холод. Оно а, ну, там или тепло, или холод, или снег, или дождь, но что-то там, или, или дождя нет. Но почувствуйте, где? Где у вас в теле. Вот чувствуете, да? Что-то там такое, а. А пальчики-то вот они. Чувствуете? Там есть? А, а вы мессинг? Вот у кого учиться надо, блин. Вот вы тут чакру все гнете. Ладно. <свечес> Вопрос есть еще? саентологии и дианетика. Как вы к этому относитесь? Вообще, Хаббард был профессиональным гипнотизером. Очень хорошо в этом разбирался как отношусь. Я его очень хорошо понимаю, <смех>, как я отношусь. вот У него вообще саентология построена на машинке, которые они в общем регрессиями занимаются. да И я вам больше скажу, саентология это единственная современная религия, которая смогла развиться без огромного количества человеческих жертв. Вот подумайте, все остальные религии не буддизм еще был более-менее да да но вот например все авраамические религии там э, на них крови э, наверное около полумиллиарда человек это они так ну как бы добро несли вот. а саентология они в современном мире они при помощи этих самых э, технологий э, знаний они очень очень интересная тема кстати я бы на вашем месте с ними не боролся, а изучал, как они это делают. Вам пригодится. Так, Кастаньеда, Кастаньеда, Кастаньеда, он, он как-то сожрал. И грибы, кстати, в Мексике. Это есть там в Мексике такое место, Охака называется в Мексике, это в середине Мексики. Там Мария Сабина, оттуда психоделика, кстати, пошла, современная, еще, по-моему, в 70-х или 60-х, в общем. Кастаньеда, он немножко это все потом урезал, так сказать, и для людей, которые не пробовали психоделики, вот эти книжечки почитать интересно. Но на самом деле, вы упустили в Кастанеде самый главный момент. У него все эти знания пришли после того, как он был в трипах трипы а это психоделические трипы а вы сидите и подрачиваете то что он написал это перевести и передать человеку не невозможно вообще никак это должно происходить посвящение вот я могу например про свои трипы написать 20 тонн книг а прочитавший ничего никогда не поймет ничего никогда не сможет и ничего никогда с этим не сделает пока он не попробует это один раз все Поэтому вы можете читать, вы можете пересказывать, вы можете запоминать, вы можете там притворяться, что вы все такие э, э, шизотерики, там что-то понимаете. На самом деле вы просто э, блюете э, чужой информацией. Это мозговой пердеж у нас называется, гипно все. Вот э, знаете ли вы про осознанные сны? Это тоже шизотерика. Да. Да. Вы в этом мире, в этой жизни не хотели поучаствовать вообще? То зачем вам осознанные сны, если можно осознанную жизнь? Не, не думали? Осознанные сны это когда жопа в жизни и хочется во сне хоть пожить. Так, у вас большой багаж знаний Откуда? Оттуда. Вот прям оттуда. Ага. Вот прям вот только оттуда. Потому что книжки читать бесполезно. Я вам еще раз говорю, вы можете притворяться и пересказывать то, что кто-то придумал, но это будет не ваше, вы будете постоянно чувствовать себя фейком. Вы будете всегда чувствовать себя, что вы еще пока не, <coughs> да. не доучились, не допоняли и так далее. Вот Именно поэтому вы видите у вот этих профессоров, которые являются просто аппаратом по запоминанию и пережевыванию информации а по жизни они лузеры по жизни они несчастные то есть моя задача сделать так чтобы информация которую вы будете изучать стала вашей а не моей вот в этом прикол весь и именно грибы они позволяют вам э, вытягивать информацию делать ее своей собственной и уже наконец расслабиться в этой жизни и все